Продолжили монтажные работы на объекте в частном доме в коттеджном городке Гринхиллз. На нем мы реализовали комплекс инженерных систем, а именно системы вентиляции, кондиционирования, отопления, водоснабжения и канализации. Это уже второе видео по данному объекту. Первое вы можете посмотреть по ссылке, которую видите сейчас сверху экрана или же найти в описании этого видео. В первом видео мы детально рассказывали о системе вентиляции, кондиционирования и пароувлажнения. А в этом видео вы узнаете, как проходит процесс укладки теплого пола, а также немного информации о факте уже смонтированных систем вентиляции и кондиционирования. На первой части видео вы можете увидеть, как проложены воздуховоды систем вентиляции, размещение установки майка WS420KB и канальных низкомнапорных блоков системы кондиционирования Daikin FDXS-25F. детально об этих системах в предыдущих видео. Вторая часть видео посвящена установке системы теплый пол. Пред началом монтажных работ монтажники подготовили основу для теплого пола, утеплитель и водонепроницаемую пленку с разметкой. Сверху этого они положили трубы для теплого пола шагом 15 см и закрепили их специальными скобами. На данный момент размотка системы отопления теплый пол полностью закончена и готова к заливке стяжки. В скором времени ожидается установка радиатора в отопление и монтаж котельной. Видео, которое мы вам продемонстрируем немножко позже. В котельной предусматривается установка газового котла VitaDance 200W на 26 кВт, насосных групп Мэйбас, систем водоочистки и бивалентного бака с насосной группой на гелиоконтур, он же солнечный коллектор. Нижний теплообменник которого предназначен для нагрева воды с помощью солнечного коллектора, а верхний для нагрева воды с помощью газового котла. Во время проведения монтажных работ очень важно было взаимодействие с электриками, ведь они должны были вывести кабеля в соответствии с размещением оборудования. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео и подписывайтесь на наш канал.